Во имя Отца и Святий Святого. Дорогие братья и сестры, всех вас сегодня сегодняшний праздник. Сегодня у нас день вдохновения главы Иоанна Пикечи. Вот, раз уж мы сегодня его вспоминаем. Иоанн Пикечи это креститель Господа. Вот тот человек, который прикасался к голове Спасителя нашего. И поговорим тогда вообще в целом о крещении немножко не бывает. Бывает, задавали такие вопросы ранее о том, что... А вот Адам и Ева, ведь они не крестились. Зачем нам креститься? С какой церкви крестимся? Этот же сам вопрос я на протяжении десяти лет задаю на областительных беседах. Спрашиваю людей, а для чего мы крестимся? Знаете, целую книжку можно было бы написать, такую прошел, в которой будет э, э, говориться о том, что... Ну, что, чтобы ребеночек не болел, в тубанках родители был. В этом ключе там всех благ желаний, и вот это все для этого крестимся. Только вот, за 10 лет два ответа правильных только было. Вот. Крещемся мы потому, что мы духовно рождаемся, а для этого совершается крещение. Ведь человек так же дроич, как и Господь создавший. То есть мы созданы по образу, по подобию. У нас есть тело, и мы хорошо понимаем, что нужно нашему телу. Даже человек лишенный разума может сообразить, что ему нужно. То есть холодно надо чего-то одеть или залезть там, где тепло. Соответственно, голодно, но ну, надо что-то съесть. И так далее. То есть человек сообразит в любом случае. У нас есть душа. Душевные потребности мы тоже хорошо понимаем. Мы, может быть, не отдаем себе особо от такого отчета, но душевные потребности тоже нам понятны. Ведь у нас Сейчас, может быть, уже не так часто употребляется такое выражение. Раньше говорили так, допустим, говорили «душевный фильм», «душевная книга». То есть «хорошая», то есть вообще вот, «душевная книга». Вот. У меня вот родители так говорили. То есть это нормальное в семье выражение. Вот. И мы до сих пор еще иногда говорим так, «вчера так душевно посидели». Ведь это совсем не потому, что мы пили вино там или там какой-то, ну, может, чай пили, а может, вообще ничего не пили, просто посидели, пообщались. То есть это общение, это потребность души. То есть, ну, картина на стене, фонтан в акваре какой-то, аквариум у него стоит. Они несут никакой практической нагрузки. То есть они как бы не нужны, но нам хочется, чтобы они были. Потому что это наши душевная потребности. Вот наши потребности тоже мы все-таки понимаем душевные. Ну, еще есть у нас дух, который ныне вселяется в человекопрекрещение. То есть маленькая такая дископка божья, поселяющаяся в человеке. Часть божества живущих человек. И тут у нас начинается проблема о том, что же такое. Ни одно или что Дух и Душа, вот откуда она берется? Вот и зачем? Нет, ни одно и то же. И потребности Духа, они совершенно отличаются от потребностей Души и тела. да? потребность, души, потребность Духа – это богопознание, богосодрицание, богообщение. То есть вот нигде, кроме храма, мы их в полной мере получить не можем. Здесь все органы наших чувств задействованы. Обоняние, осязание, слух. То есть все здесь задействовано, здесь богослужение. Вот. И, э, соответственно, приходя в храм, поэтому мы чувствуем них такое миротворение. Даже если человек зашел в храм и совершенно не понимает, чего он здесь делает, вот, он все равно выходит немножко другие изменен, потому что он напитал свой дух. Вроде бы ничего он не сделал, просто постоял здесь, уже что-то изменилось. Уже что-то. Именно поэтому человек заходит в храм. У нас э, потребности духа удовлетворяются очень регулярно, поэтому э, большинство людей, поэтому даже поэтому именно мы не знаем, что же в это такое в большей части. Я вам напишу пару симптомов таких, которые вот, у нас желудок скребет, мы понимаем, что мы хотим есть. Да? А вот э, что же, как духа себе заявляет. Знаете, представьте себе такую ситуацию, когда на столе станет очень много различных э, блюд. Ну, как обычно, русской застой. Мы приготовили много всего, как будто последний раз в жизни летит. У нас там сложилось, что вот, там съесть это все. Вот наготовились всего, и вот ходишь, смотришь, вот, чего-то хочешь, а на столе как будто этого нет. Вот то же самое, только стола нет. Вот, вот чего-то хочется, вот все хорошо, дети отличные. Муж замечательный, жена красавица, все хорошо. Но чего-то не хватает или понятно чего. Мы называем это хондрой. Вот так вот. Причем чувствует и болезнь мы пытаемся от него избавиться от этого чувства и э, кто-то пытается заглушить это чувство работы побольше работать, чтобы не ходрить а кто-то, еще хуже пытается погрузиться в какое-то фейерверк извлечение, чтобы отвлечься а это как раз дух напоминает о себе, он, как он в желудке скребет, так и здесь он нет, некомфортно человеку, человек потому что он не удовлетворяет потребности очень меньше, соответственно, человек удовлетворяет потребности потребностям, тем и они меньше имеют потребности. То есть не режутся о а себе заявляя. Это как человек, который великий пост, у него зубок скребет маловочек. Он ну, есть мало, он привык уже. И вот, вот ну, на голодном пайке находится у нас. Вот именно а, такие базовые потребности человека есть у нас а, духовные. Причем, смотрите, у нас пересекаются потребности тела и души вместе. Ну, например, в чем? Ну, скажем, вот одежда. Она же для тела, правильно? Ну вот вы все здесь стоите, у вас у всех разные одежды. Чего вы раз наделись? Оделись бы одинаково. Но одевайтесь, у каждый, кому-то что-то нравится, кому-то этот цвет, кому-то немножко другой, кому-то этот фасон больше нравится, кому-то другой фасон. Мы все разные, у нас потребности разные. То есть здесь получается уже одежда не только для тела, но и для души. То есть есть разница. То же самое на столе. Мы же в разные тарелки кладем разными Не в одну наваливаем, верно? Почему? Потому что нам нравится, чтобы красиво сервировано было, чтобы посуда была интересная такая. Вроде бы это тоже для тела пища. Но в то же время и для души тоже. Но совсем по-другому, особенно стоят потребности духа. Они очень важны. Так почему же у нас. Э, почему же Адама и Ев не крестились в таком случае? Да потому что они изначально были созданы. Полностью. То есть им не нужно было креститься. Господь вдохнул в них этот дух, и крещение было не нужно. Они жили в раю и, соответственно, были полностью, они были полноценны. То есть вот у них все было. И вот этот дух, который у них находился, он постоянно был. Бога Богообщение, Богопознание, Богострецание. Нашему духу живущему у нас и не снилось то изобилие, которое было у них в раю. Вот. Они там были. Ну человек согрешил. согрешил вот, и лишился всего этого. И дух, находящийся в нем, он, лишившись постоянного Бога общения, он а, вот вот, свои подпитки, он подчинился потребностям души. А душа, в свою очередь, подчинилась потребностям тела. То есть, таким образом происходила деградация человека. Она происходила не один год, не два года, на столетие, тысячелетие происходило. Вот. И в конце концов, поступил такой момент, когда человек уже не рождался в трех составов. Он ржался, был не немножко. И таких людей становилось все больше и больше. Они были ущербны, они не носили в себе Духа цветами. И тогда на эту землю пришел Господь, Второй Иисус Святой Троицы, Господь наш Иисус Христос, и вместил в себя человека. То есть просто такое неслиянное соединение. То есть человек не мог больше вмещать в себя Богом. Тогда пришел Бог и вместил в себя человека. Таким образом спасает человечество, возмещает, исправляет пачку человеческую природу. Господь пришел на эту землю в такой момент, когда ну, падение, наверное, достигло максимального уровня. Ну вот казалось бы, скажем, 2000 лет назад Римская империя в рассвете. То есть это настолько мощное государство, которое, ну, если сейчас объединить крупные страны Китай, Соединенные Штаты, вот, весь Евросоюз вместе взять. Наверное, это даже не тот таким вот мощным государством, каким была Римская империя. Она была по сути весь мир. Там маленькие кусочек были, которые варварские племена, все остальное было Римской империей. И в то же время духовность их была настолько низкая. Почему? Они же э, почитали своих физических богов. У них был даже такой пантеон богов. То есть каждая новая завоеванная территория они ставили недовольство местных шаманов и в этот пакеон добавляли каких-то новых идолов. То есть таким образом, как бы они удовлетворяли духовные потребности, как оказалось, всех народов и всех вместе смешивали. Ну а на самом деле они не верили, посвященную часть римлян совершенно не верила ни в духовность. жертвоприношения, как театральные действия. Вот примерно такое состояние было в Римской империи. Греческая. Греки же в то время были, античные культуры, но они были философами в то время уже, они тоже не верили в своих богов. Зевсов, всех вот этих, они уже не воспринимали их серьезно. Философия, да, они достигли весьма, ну, вся философия на греческом, вся база, которую мы знаем, она греческая. Так же, как э, юридическое право, оно римское до сих пор, часть стран. То есть они были в чем-то очень сильны, но в духовном плане они были ну, на очень низком уровне. Кто-то скажет, а вот избранный народ, народ Израиля. вы, они тоже погрязли а, в бездуховности, но у них была особая бездуховности. А, они были дезориентированы, они были а, настолько уклонены в сторону от истинной веры, от правильного понимания. Дело в том, что за 280 лет до спасителя на эту землю. Еврейский народ был пленен вавилонянами и переселен на новые земли. То есть это многомиллионное такое переселение состоялось, и оно длилось продолжительное время, около ста лет. И за это время евреи очень Они утратили свой язык. Тот язык, на котором говорил наш Господь, не был уже древним еврейским языком. Это был арамейский язык. Или язык, который ну, смешался из арабского, бавилонского и древнего еврейского языка. Вот такая вот смесь такая. Вот, а все книги были написаны на э, языке древнего еврейского. И понимать могли их, и читать только очень кучка простое простого Они, соответственно, смогли, могли, имели возможность толковать все эти писания. И в их понимании Спаситель, о котором говорили множество пророков, это был такой энергичный еврей, который придет когда-то. Всех поднимет на борьбу с захватчиками, а Иудея тоже тогда была под властью Рима, и они вот свергнут римской игры, и в каждом городе, в каждой стране, в каждой провинции будет править евреи. Вот так они себе представляли царство Мессии. А духовности тут речи никакой не было. И вот в это духовное время Господь пришел на землю и соответственно соединил человеческую плоть с Божеством. Господь создал церковь для того, чтобы человек мог спасаться. Для того, чтобы человек мог идти к людьму спасению. То есть крещение это еще и не является самим фактом спасения. Вот человек крестился и спасся. Нет, для этого еще нужно жить по-христианству. Мало того, сказать я христиане, нужно еще и быть. Это очень важно. Обратите внимание, Адам и Ева согрешили и насколько глубоко упали в этом сразу. Они не могли, у них была возможность покаяться, но не смогли, не получилось, не было иммунитета. У нас у всех иммунитет нагрев в детстве. Мы чего-то творим и стыдимся, каемся. У нас есть возможность покаяться. И прощения у родителей попросить. И в храм людей исповедоваться. У нас возможности такие есть. Такие. В то время люди не были готовы, это было настолько новое, это знаете, как у северных народов непереносимый спирт, они не расщепляют их организм спирта. Выпили немного спирта и всю жизнь он там По-другому никак не получается. И вот здесь грех такое разрушение в человеческом природе нанес, что невозможно было оставаться в этом райском месте. Я это говорю потому, тому, что чего господь такой поздно Ну съели они там платы какие-то, взял бы оставил. Они не могли там оставаться, потому что они изменились. Они стали совсем другими. Но в то же время они остались людьми, очень сложными существами, и покаяние не пришло. Ведь Адам не бросил ее, он все равно остался с ней, у них были дети, соответственно, человечество стало, стало увеличиваться в количестве все больше и больше. Господь на эту землю пришел для того, чтобы мы могли спастись, создал эту церковь, и наша церковь, соответственно, является не просто э, место, куда мы приходим. Церковь это вот мы собрание людей, которые имеют массу недостатков, мы все разные, по одеты, разные у нас взгляды на жизнь какие-то вот. Но что нас объединяет, это заповеди Господни и, соответственно, наши. Вот в этом. У нас много может быть различий. Вот, но в вопросах веры не может быть какие-то компромисы. Мы не можем, допустим, взять и э, сказать, ну. Давайте вот крест снимем, да, там во Франции, ну может быть кресты снимем с куполов, они оскорбляют чувства верующих мусульман, вот им не нравится. А может он поехал в Саудовскую Аравию, если ему так нравится, вот, без крестов попал, а там тоже есть, там другая жизнь. Вот. Или где-то вот в том месте, где вот этого нет. Есть немало стран, в котором, э, стоят э, храмы без крестов, они мусульманские. Ну почему бы так не сделать? Как мы можем в этом поступаться? Крест не может кого-то оскорблять. Мы никому не навязываем это. Ведь первые христиане жили таким образом, когда они свое учение никому, никому не навязывали абсолютно. Они просто жили по христианству. И вера христовая распространялась, потому что другие люди видели, как они живут. Почему сейчас какие-то проблемы у нас происходят? Почему там что-то не так? Может быть, все-таки мы не так немножко живем? Может быть, мы просто не являемся тем примером, которым должны являться. И поэтому, все нам есть о чем задуматься. Есть каждому, в чем покаяться. Нам есть каждому, к чему приступиться. Очень легко представить себе план изменения мира. Это не запрос. Что нужно сделать? Мы же все знаем. Но очень сложно убедить себя. Если человек сможет изменить себя, мир станет чуть-чуть лучше. Вот об этом каждый из нас должен задуматься. Вот. Иоанн Бриттечик, парень, которого мы сегодня понимаем, ведь не, не менял мир. Он жил сам так, как и являлся примером для многих. Ученики как, как к нему относились? Настолько ревности что они даже говорили о том, что э, он тот, к которому ты крестил. Он тоже крестит, и все к нему идут. То есть они прям плевновали Иисуса, не понимая тогда еще, вот, кого Он крестил, к главе, к кому прикасался. Вот. Его жизнь сама была примером. Его смерть явилась примером, Мы сегодня не поминаем как раз это событие. То есть Он не боялся того, что вот Он закончится это, потому что жизнь у каждого из нас закончится. У каждого свой срок, не надо туда спешить но в то же время отложить время, когда мы тогда уйдем, мы тоже не можем. Мы его не знаем, когда у нас будет. Так давайте же пройти и практически Не просто внимательно послушать Слово Божье, но и его усердно делать. И Господь всегда поможет нам. Богу нашему слава. Аминь. Аминь.